Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natangroup. У нас начинается новый объект. Это город Тюмень-Сталинка. Вторичное жилье. Погнали! По работам план следующий. Мы полностью демонтируем все, что можно демонтировать. И э, будем подготавливать основания под нанесение тех составов, которые нам нужны для превращения данного объекта в черновой объект. То есть, смотрите, на стенах сейчас у нас есть... А, обои, штукатурка, дранка, деревянные стены, засыпка внутри этих стен. Дальше на внешних стенах у нас есть штукатурка, за которой скрывается старый кирпич. Потолок у нас деревянный, дальше идет дранка, штукатурка и все это потом закрашено побелкой. Пол у нас деревянный, там глубина порядка 30 сантиметров. Полностью тоже все под демонтаж. Есть зоны, где у нас уложен паркет штучный, есть зоны, где у нас линолеум. Все абсолютно полностью снимаем. Также разбираемся, что у нас с основанием э, текущего пола в этой квартире. Там, возможно, будут тавры, несмотря на то, что по документам здесь у нас идет плита. Но, как мы видим, по межэтажному перекрытию 3-4 э, этаж. Мы спускались с соседям на межэтажное перекрытие 2-3 э, этаж. Мы видим доски, дранку. И, естественно, мы предполагаем, что там просто есть тавры, вот, на которых устройство пола сделано. А дальше мы будем а, уже проектировать и планировать те работы, когда мы полностью все оголим здесь да, и выстраивать последовательность работ. То есть нам сейчас задача сделать полный демонтаж, полностью сделать зачистку, посмотреть какие объемы работ в перспективе нас ожидают. Определимся а, с тем полом, который у нас будет выполнен на этом объекте. Заказчики здесь хотят сохранить штукатурку на потолке, то есть не делать натяжку, не делать гипсокартон, а по тому основанию, которое здесь мы вскроем и определим, уже будем принимать решение, какие здесь последующие работы пойдут. Внешние стены все штукатурим под маяк и будем выстраивать перегородочные стены из гипсокартона. Но что здесь из проблем, с которыми мы сталкиваемся в перспективе при работе. У нас здесь достаточно маленькое пространство ванной комнаты, которое нам надо будет потом как-то расширить, что-то придумать. Что сделал здесь застройщик перед тем, как установить ванну. Или это уже последующий был ремонт. В общем углубление в стене для того, чтобы можно было поставить эту ванну. Под ванной и санузлом у нас вот такая плита типа что-то полусухой стяжки и под ней внутри, там идет э, насыпан шлак. И внутри шлака у нас идет канализация, которая подходит сюда, уходит тройником э, под центр санузла, уходит на кухню. И дальше это все у соседа под потолком соединяется. Мы это, естественно, тоже полностью будем все взрывать, стены здесь убирать, смотреть, что состоянием стен здесь. Ну и, соответственно, полностью производить тотальную зачистку этого пространства. Друзья, ну а с вами, как всегда, был Максим Муромцев и компания Nathan Groove. Надеюсь, вам будет интересен этот проект. Мы постараемся его максимально отснять, для того, чтобы показать, с чем можно столкнуться, если выбрать для себя перспективу ремонта в Сталинке. Пока!